Всем хай, с вами Юджин и сегодня мы продолжаем с вами играть в Poppy Playtime Chapter 2 И, возможно, это последний эпизод по этой главе конкретной И долго потом скулить и ждать следующую часть Давайте сразу приступим к игре <гас> Смотрите, можно руку случайно запороть Окей Если она попадет в пресс, то все, хана моей руке И меня затащит, возможно, туда А нет, нет. Я Не слышу ее. Фак. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ладно, давайте будем осторожны. Хотя игра же по любому просто ждет, пока я приду в нужную точку, чтобы испугать меня. Вот здесь для чего вот эти ходы, чтобы прятаться от нее? Она уже здесь? Она уже ищет меня? Возможно Очень-очень-очень может быть Ладно, пойдемте Что это за трусы? А вверх? Вверх нельзя Мне очень любопытно теперь, что же я открыл Проход куда? Но мы, наверное, уже никогда не узнаем Черт, куда же мне? А, рычаг. Скорее, скорее, скорее! О, -о, -о, О, нет, я помню хорошо это. Черт! Я не схватил! Я не убил дырку! Ладно, черт с ним! Выход! У -у -у, это мне нравится. Он не работает! Только сюда! Прощай, выход! Ugh. Какая интересная дверь, такая красивая, элитная. Не подходит к этому складу. Только персоналу. Я персонал. Оу, oh, смотрите. Ладненько, зеленая. Тянем. Желтая, красная. Почему? Почему? Может быть надо в порядке? Красный, желтый, синий, зеленый Красный, желтый Синий ой, Синий, зеленый Ой, почему не получилось? Синий, зеленый Где-то должна быть подсказка здесь Смотрите, вот я вижу, записка есть Итак, записка, записка где-то, вот на. Это Эдди отвечает в очередной раз от имени компании Playtime Co. И да, это в строжающей секретности. Об этом проекте должны знать только руководящие лица в Ворренбахе, а также э, руководящие лица в Playtime. Как и было обещано, вам полагается очень хорошая компенсация за сохранение секретности. До 100 тысяч долларов. И держите в уме, что это примерная сумма. Мы желаем предоставить все необходимое оборудование для начала раскопок. Однако, чем самостоятельно вы сможете работать, тем больше компенсации мы вам предложим. Мы все еще желаем увидеть лабораторию завершенной через 12 месяцев. Но что более важно, это то, что она должна быть сделана правильно. Дайте мне знать, если эти условия вам подходят. Я буду также рад и договориться о компромиссе, чтобы обе стороны были довольны. С наилучшими пожеланиями. Эдди М.Н. Риттерман. Получается, компания Playtime Co. договорилась с компанией Warren Badge Construction, которая занимается строительством. Чтобы они начали раскопки и там уже в этой яме, которую они отрыли под Playtime Co, они сделали эту лабораторию, получается. Слушайте, это это очень стрёмно звучит. Возможно, нам нужно ориентироваться по вот этому порядку проводов. Значит, синий, красный, желтый, зеленый. Синий, красный, желтый и зеленый. И нет, это неправильно. А может быть зеленый, желтый? Синий. Красный. Зеленый. И желтый. Твою мать. А может быть красный, синий, зеленый, желтый? Попробуем так. Красный. Синий. Зель... да Зеленый. Ты да, цепляйся. Зеленый и желтый. Есть! Это я молодец, угадал. Ну не угадал, я а проанализировал местность и понял. И все, я понял. Я молодец. Вот, в принципе, то, чего я хотел. Да! Вот именно этого я хотел! Нет! Ой, блин! Где она? Закрой дверь! Путина! Да блин! Нет! Да! <св> а, да. <св> О, этот брос адреналина. He is loose. Он слетел с катушек. Это э -э чрезвычайно локдаун, короче, закрытие учреждения всего. Типа немедленно. Кто здесь делал паутину? Как? Что должен был сделать, я не понимаю. Как я обосрался! Это же просто гениально сделано! Черт, значит, по ней нет! Нет! Что я должен? Да блин, что я должен сделать? <смех> Слушай, даже, даже во второй раз играть неприятно. Мы только начали. Вставай. Ну давай, ну давай, иди сюда. Значит. А, как неприятно смеется. Не схватиться. А, я не увидел, все. Теперь все понятно. Куда мне? Куда мне? Какого дьявола? Я спрятался. Я стыкался. Я просто не надо было переждать здесь, оказывается. Туда руки не заснуть. Она убежала. Спрыгиваем. О, куда я стал? Спрыгиваем. Какого хрена? Как я пересрал? Первый раз это было просто дичь. Все, она не появится здесь. Мне нравится, как они сделали. Вторая глава гораздо круче. О, теперь мне прям очень нравится. Снова не работает, здесь ничего. Что это? Ага. Надо будет решить загадку. Здесь. Вытаскиваем. Какую-то шестеренку я подобрал. Не знаю для чего она. Окей, давайте. Открываю. Вау, жаровня. Вот сюда и нужно будет толкнуть, да, наверное. Так это будет работать, кажется. Наверное. Что произошло? Оу. Ну. Мы можем теперь зайти? Что? Мы можем сюда зайти, но не знаю, что нам тут делать. А! Погодите, давайте попробуем еще разок. Сейчас начнется жар. Все шестеренки заработают. Наверное, какие-то механизмы, короче, должны заработать. Но теперь мы можем использовать... Да. Оу. А, шестеренку же нужно сюда поставить. Погодите. Убедитесь, что все очищено от обломков. Убедитесь, что, а, все. Та, -та, -та, та та та короче, все нужно смазать. Пожалуйста, -э, замените эту шестеренку. Я понял. Ну вот она же у меня в руках. Как мне ей воспользоваться? Ага, вот оно. Сюда нужно вставить. Есть. Теперь мы изготовим нормальную деталь. Может быть, закрыть надо? Ни, Итак, процесс почти завершен. Все хорошо, нам надо будет ждать, пока нас стынет. Есть. Вот, работает. Теперь я очень боюсь, что она снова появится сейчас. Я очень этого не хочу. Потому что она будет бежать. А -а -а! Ч ⁇ меня, деревья нет. Есть. Вот так. Сделаем вот так. Она что зайдет сейчас? Она ползёт! Как стрёмно! Надо было по-другому сделать. Эксперимент. Нужен эксперимент. Есть одна идейка очень хорошая. Вот, смотрите, с этой стороны тоже можно закрыть. Видите, как удобственно? И не зря она сюда так долго ползет, да? А, мразь! Почему я так веселит эта жестокость? Закрываться! О, он что трясется! Она не сможет запустить механизм, кстати говоря. Есть, есть, есть, есть. А, мы же, в принципе, играем в прятки, как она и хотела. Мы спрятались, и она, честно, играет дальше. Хотя она точно должна знать, где мы находимся. Все, кажется, принесло. А куда это ведет? А, непонятно. Черт, откуда паутина здесь, ну откуда? А ну, давайте попробуем запустить механизм. <свес> боже мой, боже мой, У -у -у! Ты куда мне? А как быстро надо реагировать! О, боже мой, я столько раз уже сдох на сегодня. Инновация, это ключ. Да, поз да позабудем мы... О, боже мой, да позабудем мы смерть. У меня язык заплетается. Какого дьявола? Да, да, да, бежим отсюда. Надо быстрее реагировать. Игра, не лагай. Перестань. Оп. Ноу! No! О, как ты быстро! Куда? Куда? Черт, вниз, видимо. Куда? А -а -а! Ой, как это круто! Ай, как жутко! Нет! Черт! же зацепился! Ну какого дьявола? Ну это обидно. Окей, давайте попробуем еще раз, но теперь грамотно будем действовать. Побежали? Побежали! Реагируем быстро на все! Пошла вон рука! Сюда нельзя! Только обратно! О, нет! Сюда! Быстрее! Вот она уже здесь! Черт, Куда? Куда, блин? Вниз, что ли? Окей, в канализацию! Давайте попробуем в третий раз, точно получится. И сделаем вот так. Просто растяем на максимум и активируем триггер вот аж отсюда. И? Все, побежали. Ха -ха. Я обманул тебя, мамочка! Вот это я сорванец! Быстрее сюда. Интересно, мы выиграли в этом время? Нет, я думаю, вряд ли, поскольку триггеры, они такие. Зап... О, -о, -о он нас делает за мной прямо. Они запускаются только тогда, когда мы пришли в нужное место. Блин, она прям по пятам следует. Участники очень быстро отреагировать, максимально быстро. Хоп, поднимаемся. Есть, сработало. Куда? Сюда. Куда мне? Черт! Как там понять было? Как понять? Пожалуйста, ну сделай нормально в этот раз. Давай. Оп. Есть. Что теперь? Вот сюда. О, боже мой. Да давай жми, сраный рычаг. Да быстрее. Скорее, скорее, скорее. Опа. Мы снова ее видим. Налево Фух, все хорошо. Нужна синяя рука. Скорее! Скорее! Я не могу тебя сделать! Да, быстрее! Да, быстрее! Папа! Чего? Все, все, она тебе, мам! Мав, как она тебя прости, пожалуйста! Что ты Ну, хотя бы ты умерла с улыбкой на лице. Что это? Что это? Что это сейчас было? Вот что-то... Что это было? Я не понял, что это было. Это, возможно, следующий антагонист для третьего чептера. <свот> это было напряженная, очень напряженная часть. В общем... О, ладно, давайте пока играть дальше. Посмотрим, что у нас там. Что у нас еще? Нам еще необходимо каким-то образом третью часть кода получить. А, просто наверх идем, видимо. Столько лестниц, не понимаю, для чего они вот такие здесь. Такие странные, запутанные, излишне. Вот сюда идем. Нет. Мамка ведь не жива уже, да? Все, она мертва. Или ее восстановят сейчас. То существо, чью руку мы видели. Мы здесь! Вот сюда нам нужно идти. А здесь у нас как раз таки Поппи. Поппи! 2, 3, 1, 4. Сейчас мы как-нибудь тебя, не знаю, давайте спасем, что ли. Оп. Есть. Скажи что-нибудь. Ты убил ее? Да. Хорошо. Я сяду на поезд. Мы должны уходить. У нее такой максимальный серьезный тон был сейчас. А это что? А, давайте почитаем. Сейчас, секундочку. О, опять тяжелый почерк. Э, давайте, смотрите. Доктор Мэтью Уэйсон. Суть вопроса. Окна в игровой станции. Причина. Я не знаю, проводили ли вы когда-нибудь недели в... В комнате без окон с искусственным освещением. Но позвольте кое-что сказать. Это очень неприятно. И детишкам тоже здесь не очень нравится. Вы можете видеть это на их лицах. Я знаю, что сюда вниз невозможно впустить натуральное освещение. Но есть другие способы, правильно? Я думаю, как насчет э, окон повсюду поставить, а? Сделайте это и бам! Вот вам натуральная жизнь внизу. Я такое видел по телеку на прошлой неделе. То подземное место имело фейковые окна, а позади стекла стояли огромные лампы. И вот тебе все место освещено солнцем, как будто бы. Это очень приятно. Вы же хотите, чтобы у всех было хорошее расположение духа для игр? Сделайте это. Добавьте окна. Да, это хорошая идея, кстати говоря. Я и правда подумал, что это сейчас свет идет от улицы. А очень глубоко под землей, я и забыл про это. Хорошая идея сработает. О, посмотрите, еще есть. Инструкция для сотрудников: наблюдение в игровой станции. Инструкции. Начните с э, отправления отчета в контрольную станцию. Всегда соблюдайте небольшую дистанцию в 20 ярдов от э, мамочки длинной ноги. Поезд приедет с детьми в 8 часов утра. Все дети должны быть собраны внутри игровой станции. Порядок игр должен быть следующий. Музыкальная память, шлепни ваги, а затем статуи. Последовательность мостов и дверей из контрольной станции должна провести вас к каждой игре. Мамочка длинные ноги может вам ассистировать в сопровождении детей к каждой игре. В игру может играть только один ребенок за раз. Дети, которые не играют в игру, ждут в игровой станции. В ней установлен детский городок, чтобы они были чем-то заняты. Записывайте результаты прохождения игры каждым ребенком согласно следующему, следующим параметрам. Музыкальной памяти исследуется спокойствие, память и запоминание паттернов. В шлепневаге координация рука-глаз и скорость реакции. И в статуях скорость, сила и выносливость. Как только дети завершили игры и покинули помещение, возвращайтесь в контрольную станцию. И... Дайте все отчеты. Миссис Стелла Грейбер. Чтобы она разобралась с ними. Отсортировала, то бишь. Окей. Okay. О, oh, каждый раз такие подлагивания, после того, как я прочитаю записку. Итак, давайте э, попробуем теперь... Что-то мы должны нажать? Нет? Вот что мы должны нажать. Рычаг. Но ничего не произошло, к сожалению. Oh. Мы можем вот здесь спуститься, кстати говоря, вниз. Это неприятно О -о -о! Что? А, мы здесь, окей Идем сразу к паровозику, получается Ты уже тут, Поппи? Нажмите тэп, чтобы ага, увидеть э, Код 2314 как мне менять-то? Погодите. А, стоп. Кажется, я начинаю понимать. Значит, тут собачка изображена. Нет, неправильно. Нам надо, чтобы была собачка. Потом идет вот этот... Это Хаги. Пчелка и мамочка. Это правильно. Потом у нас есть цвета. Ага. Цвета вот этих вот существ именно должны быть. Красный, желтый, красный, синий. Красный, желтый, красный, си синий. Теперь. Теперь нужно нажать в соответствующем порядке. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Есть! Что? Что? Это неправильно. Один, два, три, четыре. Один, два, три. Это неправильно. Стоп, я понял. Два, три, один, четыре. Вот это два. Два, три, один, четыре. Вот. Немножко тупанул. Ну, бывает. Так, это надо сделать. Закрыли дверь. Свистнуть. Нет. Чух-чух. Чух. -чух. -хо -хо -хо! Начинается путешествие Сейчас стремно увидеть кого-нибудь, кто смотрит за мной Вдруг кто-то за мной наблюдает Что это? Это хаги Это хаги в паутине Ну что, друзья, вот оно Ожидание этой головы было просто невообразимо долгим. Я очень ждал, и я вообще не разочарован. Настолько круто было. Особенно в финале. Они прям дотянули. Я так боялась, что она запрет меня снова в том ящике. Но ты спас меня. Ты идеален. Это Слишком идеален, чтобы потерять тебя. Прости. Я не могу позволить тебе уйти. Я никогда не встречала такого, как ты. Ты знаешь, как долго я была заперта в том ящике? Ну, скажем так, слишком долго. Все-таки она тварь. У меня было предостаточно времени, как следует подумать. Подумать о том, что я точно буду делать, когда освобожусь. Мы все исправим. Ужасные события, которые тут произошли. Ведь я знаю, что ты сделаешь все, что мне от тебя понадобится. Ты способный. Мы с тобой. Что? Что это было сейчас? А? Что это, блин, было сейчас? Короче, все-таки она манипулировала нами, и каждый раз, когда мы умираем, мы именно ее текст слышим. Ой, что-то мы начнем ускоряться. Может быть какой-то тормоз есть? Нет. О, боже мой! Давай. У руками. О, да, скорость очень большая, я знаю, я знаю. Остановите, да, я пытаюсь. Давай! Есть! о Нет, уже слишком быстро разогнались, стерц! о <соединяюсь> <соединяюсь> Я жив! О. Просто коленкой ударился. Play care. Да! Это было очень круто. Это прям мне... Мне офигеть как зашло. Я не знаю только единственное, что... Как интернет отреагирует. Потому что игра очень расхайпена. Прям максимально расхайпена. И из этого ожидания были вот настолько большие. И... Я скажу честно, для меня оправдались. Поначалу казалось немножко скучновато. Потому что... Я думал, что... Не знаю, у меня было много, в общем, ожиданий. И, и, и эти первые эпизоды такие, они были очень спокойные. Не то, что было там прям много скримеров было, но вот эти последние э, выпуски, они прям зажгли меня. Мне очень понравилось. И еще проблема в том, что Хаги-Ваги слишком успешный персонаж, что неизвестно. и Скорее всего, они изначально делали такую ставку, что каждый эпизод будет новый антагонист. Первое это Хаги ваги второй это, получается, мамочка, потом будет вот это существо с руками стрёмными, руками иглами или лезвиями, когтями, короче, потом еще что-нибудь будет стрёмное, и вот они такой план, такого плана придерживаются. Но неизвестно, учитывая успех самого Хаги, насколько верным будет решение, было решение делать весь акцент второго эпизода на мамочке. То есть для меня отлично. Я прям кайфанул. Я не настолько привязан к самому Хаги, скорее к вселенной игры. И мне понравилось. Это было очень круто. Она была еще страшнее, мне кажется, для меня, чем Хаги. А может быть потому, что это было в новинку. В общем, для меня все сработало отлично, я так скажу. Но вот как в интернете будет, и, возможно, не очень хорошо, когда есть что-то супер-хайп, захайпенное. Хорошо, когда популярность постепенно набирается. Но, в общем, не суть. Игра мне доставила. Я желаю, чтобы она только развивалась дальше. Я хочу больше! Разрабы! Я хочу больше э, за загадок, головоломок с руками, с этими проводами, соединять электричество. Меня это прям пипецко вставляет. Что я большой поклонник портала второго и первого. И вот именно... А, и принцип Талоса уж что говорить. Именно в загадках максимальный кайф испытываешь. Потому что ты решаешь их, ты придумываешь что-то, э, находишь способ решить проблему. И это не то, что заскриптовано, это именно ты решаешь загадку. Это прикольно. Ты испытываешь удовольствие, а потом ты можешь побегать, да, пострематься от врагов. То есть больше загадок, пожалуйста. И больше упора вот на вот это ощущение, что есть хищник, который на тебя охотится, а ты жертва. Было очень клево. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Я думаю, я еще запишу видос по хаге, где я буду смотреть все секреты, искать все кассеты, потому что я много чего пропустил. И разрабы, разрабы, зовите меня сниматься в дальнейших эпизодах вашей игры или что-то озвучивать. Я с удовольствием вот поучаствую, вообще бесплатно впишусь, потому что это будет очень клево для меня. Ну а с вами был Южин, друзья, огромное всем спасибо, что смотрели, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь и не забывайте про то, что в описании очень много чего интересного для вас. Места, где мы с вами можем видеться, это Дискорд, Instagram, Telegram и ВК. Да, вот что там еще есть. Заходите туда и увидимся там. А еще увидимся в новом видосе. Ну а всем по традиции напоследок мощнейшая пиктура. Вы готовы? Раз, два, три, пять!